Когда соскучишься по мне, ты пригласи в объятия ветер, что знак оставив на окне, целую цурьку на рассвете. К тебе я ветром прилечу, касаясь перышком неслышно, и на ладони опущусь, шепча, тобою сердце дышит. Когда соскучишься по мне, ты позови алмазный дождик, что в старом парке при луне шепнет, что нет тебя дороже. Я тонкой капелькой скачусь к тебе на теплое запястье и с придыханием прошепчу, ты рядом, призрачное счастье. Когда соскучишься по мне, то вспомни ночью у камина, как за кошком падал снег, ложась на ветви палантином. Когда соскучишься по мне, реши, что нет разлуки вечной и что, минуя мир теней, назначит небо нашу встречу. Ты видишь лучик на стене? То огонек и сердца светит, Когда соскочишься по мне. Ты пригласи в объятия ветер,